Блинный торт с творожным кремом. Сытный, в меру сладкий блинный тортик с нежнейшей творожной начинкой порадует вас и ваших близких своим неповторимым вкусом. Я еще добавила в крем клубнику, что благоприятно сказалось на вкусе и внешнем виде готового торта. Обязательно попробуйте, блюдо не займет много времени и сил, а результат вас порадует. Ингредиенты. Для блинов. Молоко 0,5 литра. Растительное масло 2 столовые ложки. Яйца 2 штуки. Мука 1,5 стакана. Сахар 1 столовая ложка. Соль щепотка. Для крема. Творог 0,5 кг. Клубника 1,5 грамм. Сметана 100 150 грамм сахар по вкусу этапы приготовления яйца с солью и сахаром взбить венчиком добавить растительное масло и теплое молоко постепенно добавляя просеянную муку взбивать тесто до получения гладкой консистенции без комочков сковороду хорошо разогреть первый раз смазать сковороду растительным маслом и выпекать блины как обычно После первого блина маслом больше сковороду не смазываем, так как мы добавили масло в блинное тесто. Готовим творожную начинку для блинного тортика. Соединить творог с сахаром и сметаной, добавить клубнику. Взбить крем-блендером до однородной консистенции. На блюдо или широкую тарелку выложить блины, промазывая каждый слой будущего торта творожным кремом. Сверху также смазать блинный торт тонким слоем творожного крема и украсить клубничкой. Поставить на час для пропитки в холодильник. И можно подавать на стол наш вкусный, необыкновенно нежный блинный торт с творожным кремом. А вот такой он в разрезе. Приятного аппетита! Угощайтесь!